Смотри, какое тут оборудование мощное стоит. Классно, да? Пойдем. Тут, наверное, можно попробовать даже поработать. Ну, смотри. Пива мощная, и маленькая есть. О, такими можно пилами рисовать, да? Да, вон, видишь, написали «милоки» по-английски. Что, кто-то подумал, что вырезали, да? Ну, ага. А, пойдем кое-что спросим а вы да представителями волки нейлер смотрю да, лежит он аккумуляторный да получается да. А, какой вы... будете ну 90 сотый 90 сотый, в районе 80 тысяч а, вы в Челябинске да. а, как у вас где магазин или вы магазин мы находимся на артиллерийской. А, а спасибо. Это вот это, да, сотый бьет. Да. Ром, попробуешь поднять, не уронишь? Не, не, не. Вот проверь, проверь. Попробуй. чуть тяжелые, да? Ну, кором, сними меня, я попробую его поднять. Можно подключать. Это здесь да зона мастер-класса килограмм здесь? Нет, полкилограмм 7 было. Куда стрелять? Пять ⁇ банок, ⁇ банок, 100. Винтолек, брат. И рейс. Бомба. Если честно, вот, когда первый раз Можно сам, уменьшить, да, раз, да, доровка, да, да, вот регулировка? здесь Я полосу начинаю еду, это страшно Потому что шоколадная, и... не знаю, что И еще раз И еще раз И, и, и, и сейчас а, Сама емкость аккумулятора Может быть от 2 mm -hmm. до 12 ампер а, сейчас. Понятно? Что у вас тут еще есть? Много чего Вы, для, для дерева. Для дерева. Вы деревом, да? Обработали? Ну, каркасный, каркасный да, Вот первая каркасная у нас покупала. дисковые пивы. А это я вот смотрю, гипоидная, да, пила. Да. Погружная есть пила а, Что еще? сабельные пивы. По дереву, по деревяшкам. Винтоверты. На замену на стандартным шуруповертом э, предлагаем винтоверты. Они все держат функции функции выполняют, но они более мощные и более компактные. если сравнивать, вот. этот 18-й, он выглядит меньше, в руке, соответственно, при долгой работе, при интенсивной нагрузке, рука меньше устает. Цена такого? Сколько? 18 в районе 20 и 12 вольтовый вот такого плана Там, в районе 15000 ага. он послабее да он послабее здесь у 18 вольтовых вольтового 220 ньютонов mm -hmm. крутящий момент здесь 147 ребенок справится с таким конечно у меня 8-летний вам... ребенок Ты девочка хочешь? без усилия он, он сам закручивает, Рома. Он чуть-чуть потихонечку стучит и закручивает. Ты же пробовал у меня, брал шуруповерт. Ну, видишь, он тихонько работает. Сейчас тебе биту поставят, попробуешь. Пойдем он к той деревяшке. Закручивать будешь сейчас. Плавненько нажимай, он будет плавненько крутить. А Макита тоже ваш? Макита тоже можем типа, показать, продать. Так. И плавненько нажимай. Плавно, плавно. Так, так. Так, посильнее нажми. Во. Ровно поставь. Вот так, нажимай. Еще. Давай, до конца. Жми. Ч ⁇ ты до конца нажимаешь, ага. Ты до конца жмешь, Рома? Ага. Да я попробую. Ну все, там в пол уже весь. саморез длинный в пол войдет. Дальше не надо крутить. А у Макиты что-то аналогичное есть? Там цена по гумани, да, наверное? Вот, вот тут вообще куча все на аккумуляторах 40 вольт 40 вольт, 40 вольт. Mm -hmm. если там мы смотрели 18 12 здесь уже на 40 вольтовая mm -hmm. ну, соответственно и мощности мощность, и мощность и другая ну... а ценник будет сопоставимость его 40 вольтовый но он мощнее да то есть он сам заворачивает, подбивает, сам. Попробуем? Да нет, уже Рома уже попробовал. Черт. А вот это получается аккумуляторная, да, да для фигурной резки. Ну это не для фигурной, это скорее всего для садов и целей, то есть залезть куда-нибудь, подвесил ага. себе. И кверху с ним уже начинаешь там работать. Есть. я просто видел вот такими пилами маленькими какие-то фигурные есть резы делают. Специальные шинки для фигурного реза. А то есть на обычную пилу можно да поставить? Ну честно я не знаю, чем они отличаются особо, но есть специально для фигурного реза. Это как бы ну садовое направление, они да, не, не будут. Есть, как бы габариты небольшие, но за счет оборотов Попробуй Да нет, спасибо А еще вот стуходувка да, лежит А у Макита есть Такие модели, чтобы вот быстрый, Быстрая замена Щеток была вот это бесчёточный. Это бесчёточный. А, Здесь четочный. ничего не надо менять. Да, да. сейчас это... уже производители приходят к тому, что весь инструмент делают бесчёточный. Особенно mm -hmm. аккумуляторы. Вот, в первую очередь, без коллекторов. А мощнее есть модели? Пылесоса? Да. Это, по-моему, самый мощный. Самый мощный. Ну, именно из страстей. Mm -hmm. Есть ранцевые пылесосы. Там мощнее немножко. А, это вот такие? Нет, это воздуходувка. воздуходувка. А, пылесосы, да, да, да, понял. А не, вот именно... Есть? Нет, чтобы через себя в обратную сторону мог дуть. Ну, как вам объяснить этот тип? воздуходувки, которые с... с... обратной тягой, да. Да, которые можно использовать как пылесос, чтобы да, затянуть. Да. И они с песком, есть, с, так с так измельчителем. Так. Есть такие что Тоже есть. на аккумуляторах, да? Да, на аккумуляторах. Щеточные, да? да, сейчас все идут. Это не все бесчеточные, здесь не надо. Попробуй. <сёк> Че сразу? Да? С ним летать можно. <сёк> со мной Его включаем. Пошел ролик покажу. Ром, иди посмотри. Смотри, как можно использовать. Вон смотри, здорово. Это он на байкале. На Вайкале. коньках? Что ли? Да. Воздуходувки и Там полетели она. с ним. Какая знаешь, как, как железный человек. А, прикольно.